Ну, я еще из того возраста, который помнит 90-е, итог вот этого вот Белого дома, вот этой всей беготни, Ельцин, Свобода да. и так далее. Ту страну развалили. И эту страну тоже сейчас развалить хотят. Хотите поменять что-то? Идите, двигайтесь, делайте. Не надо говорить, ой, нам ничего не дают. Чушь собачья. Я знаю людей, которые приезжали, приехали, там, в Тамбов, оттуда, отсюда, которые просто с ничего, с нуля, вообще с нуля. Люди выстреливали, сидят сейчас там, двигают и стараются что-то делать для страны. Да, мы не так хорошо живем, как хотелось бы. Но мы должны, блин, понимать, что мы за весь Советский Союз Совет отдаем долги. Что у нас население, никто не хочет работать. Да, у нас проблемы там в... В, в, в, в тюрьмах, потому что в тюрьмах людям относятся к говно. Я считаю, что это плохо, это надо исправлять. Да, у нас проблемы с, с пенсиями и так далее. Но это надо как-то точечно исправлять, а не вот так вот. Давайте снесем это правительство, посадим Навального, блять. Охуенная идея. Долбоеб, долбоеба.